Redfall. Казалось, что до релиза этой игры еще очень долго, но она выходит буквально через неделю. Давайте поговорим, что нас будет ждать, обсудим геймплей, сюжет и так далее. Что такое Redfall? В первую очередь, это шутер от первого лица в открытом мире, который создан в студии Arcade. Эта же студия ранее работала над играми Dishonor, Testwoop и Prey. Игра будет издаваться компанией Bethesda. В Redfall будет возможность играть как в одиночном, так и в кооперативном режиме до 4 человек. А события игры будут происходить на острове, который находится под контролем вампиров. Сюжет игры Redfall разворачивается на вымышленном острове Redfall, как бы это странно не звучало, расположенном в штате Массачусетс. В этом месте вампиры стали главной угрозой. Они устроили солнечное затмение, отрезав кусок земли от остального мира. Теперь вампиры появляются только ночью, а люди вынуждены скрываться днем. Мы играем за одного из охотников на вампиров, застрявшего на этом ужасном Острове. В процессе игры мы будем исследовать причины вторжения вампиров, определять их цели и мешать им в своих замыслах. Это понятно, а что по геймплею? В игре основной упор сделан на исследование открытого мира, сбор ресурсов, выполнение миссий и борьбу с противниками. В начале игры мы выбираем одного из четырех доступных персонажей, который обладает своими уникальными навыками и оружием. Один из персонажей Девендер Краусли. он занимается исследованием сверхъестественных явлений. И использует различные гаджеты в сражениях. Краусли достиг большого успеха в Редфолле и теперь мечтает покинуть город и представить свои изобретения всему миру. Джейкоб Бойер, бывший снайпер, использует таинственный глаз вампира для противостояния кровопийцам. У него есть сверхъестественная точность, которая позволяет ему выслеживать жертву. Он является лучшим вариантом для любителей дальнобойного оружия. А молодой персонаж Лейла Элишин обладает мощными телекинетическими способностями, что делает игру за нее очень интересной. Но пока нам неизвестно, откуда у нее эти навыки. Возможно, об этом расскажут по ходу прохождения игры. Каждый игрок обладает уникальными способностями, которые можно будет улучшать. В городе полно вампиров, которые выглядят как агрессивные зомби. Так же, как в играх Left 4 или Dying Light. Они появились после неудачи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 и улучшением и копировки, а также развитием способностей персонажей. В мультиплеерной игре доступна четверка персонажей, каждый из которых обладает уникальными способностями, позволяющими более эффективно бороться с вампирами и их приспешниками. Нам также предстоит исследовать остров, искать секретные места и собирать информацию, которая поможет нам в борьбе с врагами. Как я уже и говорил, остров Redfall наполнен различными локациями, включая старинные здания, запущенные кварталы, опасные пустыри заброшенные пляжи. Каждая из этих локаций имеет свои особенности, которые стоит учитывать в бою. Мы сможем поиграть как в одиночку, так и в кооперативном режиме с другими игроками. В кооперативном режиме наши друзья могут использовать свои способности и тактики для достижения общей цели. Также в игре будет доступна система сражений с боссами, где мы сможем объединить усилия для победы над могущественными врагами. Также нам представится возможность выбирать своих героев и создавать уникальные команды, для более эффективной борьбы с врагами каждый персонаж имеет свою историю и личность что позволит игрокам более глубоко погрузиться в мир игры и насладиться уникальным игровым опытом в целом redfall обещает быть хорошим шутером стать интересной игрой с открытым миром насыщенной боевой системой уникальными персонажами а также захватывающей историей. ну и главное что стоит отметить redfall будет доступна только на платформах xbox series x и s ну а также на пк а телеконсоли PS5, к сожалению, не смогут насладиться этой игрой, но возможно это только пока. Исходя из обзоров и геймплейных трейлеров, можно сказать что игра будет как минимум красивой, что касается стрельбы, то скорее всего она будет достаточно средняя, не будет хватать звезд с неба, но и слишком уж плохой не будет. Что касается самой истории, то в принципе все выглядит достаточно интересно и лично меня очень захватывает, ну и большим плюсом будет то, что игра будет доступна в Game Pass. Возможно Redfall является одним из тех проектов, который позволит вывести эксклюзивы Microsoft на новый уровень. Лично я очень надеюсь на это, так как играю на консолях Xbox. Очень надеюсь, что этот проект нас ни в коем случае не разочарует, а наоборот порадует и подарит уникальный игровой экспириенс. Ведь давненько не выходило что-то интересного от Arcane.